И всем снова здорово, ребят. С вами еще раз на связи я, Ванек. И мы с вами продолжаем проходить Batman Arkham Origins. Только на этот раз он что-то не, со... не полностью открылся. Я нажму на Alt Enter. Блин, он так на эту кнопку тоже не открывается особо. Так, что дальше делать, а? Ну, мы дошли с вами до столицы завода и миссиониса. Так, а что дальше то делать, реально, я не знаю.

О. У меня сейчас нету ни друзей, ни... Дела. Спасибо, дядь Надь. Вот реально спасибо. Ой, ребят, извиняюсь. Немножко закрылось, но... Начинаем вот...

Литейный Завод Сюжет проходим, продолжаем Продолжим игру Ну, так задача захватить Джокера и следить стали Литейный Завод и И следить Сталей Литейный Завод и И захватить Джокера Ладно, этому Так

F, так сюда наверх. Сюда поднимаемся. На пробел залезаем. И вот этого в бесшумном ударе. Не, тут не вижу тут, Что тут?

мы с вами тут будем этот на стали летение завод на самом деле очень много oh, we so да так было так весело вместе Джокер будем короче пытаться этот сталелетейный завод исследовать и захватить Джокера будем пытаться нет точнее мы сталелетейный завод то прошли

сюда вот надо я еле-еле понял честно говоря как играть в эту игрушку

теперь крутой ага яж. Oh, это что убил friend? твоего друга Упс, мои соболезнования ага джокер спасибо соболезнования хотя они мне не чего не нужны я про про попробую еще раз этой на alt enter нажать я не вижу нифига просто

вверх плюс тут раз два три четыре даже пять я мог бы могло легко его убить тут но мне честно говоря что-то как-то не особо охота

Так, наверх Два Раз, два, три, четыре Четыре человека осталось Нет, даже пять Ну, расходите вы, давайте, ребят, уже Раз, два, три, четыре, пять Три, да, пять

Серьезно? Еще одна граната, что ли? Так. Новая. Сейчас загруз и. Я не вижу никого. Просто. Просто я не вижу. Кроме этих четырех. Никого больше не вижу.

Сейчас, расходись ребят так они расходятся тут но они остаются вместе все равно

У нас гости. Улетаем на место сюда. Вместо остальные лететь на завода это ваше. Не осталось тут как минимум трех. С тремя ребятми разобраться.

Он все равно хилый был.

остался только один друг ты остался одиночечка. давай вот так все сэр я выделил электромагнитное включение от печатки электрошок теперь вы можете отценить его на сканере вот и джокера возможно тоже ясно и что сигнал готов ну Д, ну ага

Ой, нет, взять блок данных с книгой 9. Файл с компроматом один. Не, ну, что тут, вот там, очень город такой, короче, одинокий. То это тут оно, да, должно быть так, потому что как бы Рождество, все дела такие, так. И, о.

А, на эту дверь справа, которая? Тут будет ядренная черноголовка, это, наверное. А я знал.

Ну вот, ну я же говорила, ребят, что в этой серии, в этой игре на Бэттона будут охотиться. А? Я же говорил ребят. А вы мне не верили, блин. Ага, не верли бы вы еще? Не верьте так сильно, как я вам говорю. Я хочу, чтобы вы знали, что на Брюса войны в этой части будут охоту вести. А вы мне не верили, ребята Ага, теперь...

На сталь литейный завод проникли, так, на Х, так, 5, 2 вооруженные, а, еще сверху там. может шифровальный секвенатор использовать.

Найти дверь, кода двери, доску. Не, ну я хотя бы должен посмотреть. Так. Я был же тут уже, а, ребят? Я ж тут уже был. Правда, не помню, когда. Помню, что тут сюда крок вроде уводили.

Тут дверка есть вот такая вот вообще. Сюда выйдем пока что отдохнуть от всего этого Махча, который был тут. Тут вроде бы будет, да, тут с этой злодейкой из черного... с ядреной головкой надо будет встретиться.

Ядерное ядро на головкой, надо встретиться будет. Тут это сто процентов, так?

может не тут а может быть от не, не эта дверь а может вот эта вот дверь на следующий уровень проход. вот да это если кто нибудь Откроет эту дверь то станет лишь что оружие автоматическое бьет не, нет проблем а, -а, а ясно про какое вы оружие то говорите я вспомнил что тут Надо. так ударный детонатор

Тут нужно... Я знаю, я помню, про какое оружие они говорят тут. Я знаю, я знаю, я... Батька жизнь прожита так скажем, Батька знает. Я знаю, про какое они оружие тут говорят. Тут... Тут недалеко вот этот вот. Тихо, тихо

А то, что я мог с противоположной стороны зайти, это вам ничего не дает, ребят? Вам не грустно от этого, что я могу мог бы с противоположной стороны зайти, Бэт, Что Бэтмен мог бы с противоположной стороны зайти, а?

Все. их это не поколышло что это нож с другой стороны кстати просто нужно где они охранный код от дверей нужно хакнуть компьютер альфа я изучаю данные серы черной маски мне нужны коды чтобы открыть дверь по получаю сэр на же вы сегодня скажи симулятор

Тут написано, что у него сидит заболевание, если у него сильно увеличится путь, может произойти основ сердца. Сионис следит за Джокером. На этих фотографиях он дока добывает химикат для взрывчатки. Если найду Сиониса, смогу узнать, что замышляет Джокер. Сэр, я нашел охрану коды, которые вы искали. Теперь у вас есть доступ к зданию.

Получены коды безопасности Джанус. Джа да не нужны мне эти ваши деньги сегодня, срока. Роман сегодня. Мне не нужны ваши деньги эти, страны. Ну, сейчас нужно куда идти, а...

Вер, нужно я просто из файла и нашел сегодня о веществе вред того что использует лекливый гранат я попробую синтезировать его в нашей лаборатории Если получится я подготовлю для вас прототип как только в составок... пригодится чем больше я узнаю о Джокере тем больше понимаю он не совсем похож на остальных

Он полный псих, я тебе, я тебе утвер... я тебе уверяю в этом, но он полный псих. Брюс, я тебе уверяю, он полный псих. Хими, кат, хими, Ну тут уровень сочтет второй уровень просто, и поэтому. Что это было? Крок.

Рок, бандит, ты что ли у меня? Опять. Тут. Не за это на их с надо. Баба. Рюс, на твоем месте я бы даже не шел, потому что тут вот этих дофига. Вот! Проникли на завод Сиониса. Сионис Индастрис. Это придумать, как пробраться в комнату.

Верно, дело, нужно с людьми, которые с оружием тут разобраться, а потом нужно уже, ну... А потом уже, может, с теми людьми, которые без оружия, но которые сильные. Безоруженные, но безоружные, может, после.

Безоружные, они очень сильно тоже мешают, кстати. Вот реально, мешают очень сильно. И Брюсу, и мне очень сильно мешают люди, которые с оружием. И вот так

улучшаем ближнего невидимый хищник или дополнительное улучшение улучшаем ближнего боя валистисская броня Ой, блин я бы на самом-то деле еще прокачал улучшаем ближнего боя вот тут вот, до четвертого уровня и вот потом вот дальше вот тут не ближний бой, скорее специальный комбо и вот эти вот и вот тут их осталось совсем ничего вообще ну все бойцы здесь в этом есть

А вот это вот, я помню, это, этот бой последний был очень жестким, честно слово. В прошлый раз, когда я эту игрушку играл, я. Не мог этого босса за. мини-босса замочить.

а не ультраглушение. Это на средних, кнопку потому что на средний и еще раз. Еще раз надо ультраглушение. Черный... Каратель черной маски в броне. А

было сложно, ребят, но я в этот раз справился Хотя бы в этот Хотя бы в этот раз Проблема, коготь так

Рантил. так так пусков крепления пусков крепления так

Пятый. Ой, я ж могу сюда сейчас. Тут трофей Ридлера, кстати, есть.

Понял, надо на про так тут надо на пробел. Волган книгу. А в нашей озвучке он Ридлер.

Не, понял, как надо сделать, но, честно говоря, я не понял, как. Один гард, бьет. А, блин, не.

Ну, плюс ему ну просто, так, не понял, как можно, но... Бэт коготь простой.

как-то лучше тут это может это сканер улик сканер улик так

на нет зировка, всем, наоборот, не его, его отравили. я знаю что дальше будет и это будет полнейшая жесть ребята ж... жопа я ее проходил не помню проходил я ли на видео ее или нет но короче дальше будет ж... жесть как странный

Жесть

Не, ну, я знаю, что тут будет первый бой с этой, с, э, как я там, с гол... с Как его там, ну, ну, не знаю, короче, я как его там, как эту злодейку зовут, но ее вроде, зовут Кота Головка, что ли, ебану мать, ну, не знаю, короче. Спи, брат.

Брать. Деструкал. Деструктор. Наркотик. С каждым разом загадка все смешнее и смешнее. Так, нарколаборатория. Отпусти меня! Все он сидит где-то здесь. Где -то где -то здесь.

Ч-то я не понял, честно говоря, так, на F. Не, не не не не не Наверх. А, понял, походу, как его надо первым делом завалить. Он с глушилкой тут ходит,

Да, кошку, Я жал на контрол но он что-то думал, что я жму на клавиш, который рядом oh, находится СН. Следит за завод, захватить Джокер. не ну тут будет с этой боеголовкой. Мы, как бы, я знаю. Я же играю в эту игрушку. Так, планирование, так планирование, планирование

на и так блин не очень близко вы чё друзья что ли, ребят

Сейчас могу считать ситуацию Блин, так Раз, два, три, четыре Пять, шесть

Но главное, чтобы эта музыка закончилась, которая очень героична. Стала. О, черт! Пять!

осталось только трое из 18 не четверо их тут не сюда Можно? вот сюда теперь ровно трое теперь у нас оставалось точно только трое у нас оставалось только трое из 18 ребят

Да, вот надо. А сейчас двое. Из восемнадцатого отряда. Устраняем по малой головорезов Джокера. Чем делаем?

Что это было? Ты один, друг, остался. А ты один! <смех> Я тебе больше даже скажу, друг. Ты один остался у нас. Эти тебе больше ты у нас остался один, который... Враг, который не вооруженный, который вооруженный, похуй.

Куда дальше идти, так? Ч делал дальше, так? Я Да я тебе ищу сейчас.

А, там. Тут-то? -а? Роман, привет. Вытащи меня отсюда. Где Джокер? Иди к черту. Ответь неверный.

По-моему, я могу тебе сломать еще 9 треб. <сослых> Думаешь, что мне... это сделал он? Пытал меня. Обратил мне порость моих людей. Обокрал меня, убил мою жену. Я сам убью ее, не ты. <сослых> я могу управлять кардиосимулятором. Хочешь узнать, что будет письпу 250 удар в минуту? Ты не.

Медного медна головка. Вот, головка. Вспомнил, как ее зовут, этот злодей. И вот почему я удалился вивы. <плодисмент> я скачусь, как сажусь. Заставить его страдать. Пустые <плодисмент> обещаем большое короля. Я знаю про Джокера. Пару родов. Вы достойны друг друга. Нет. Аха.

все со мной сделал я убил тебя И через несколько минут твой тело это поймет а -а -а, все поплыла -а поплыла, плывет, плывет, плывет да не напрягай силы с каждым успехом ты приближаешь смерть усилием ты приближаешь смерть это просто не пункту

Найти ее яд. Это место. Сейчас кот, но една головка пошла туда. Мне нужна всего одна капля ее яда.

Так, сюда она пошла. Ну, вот по вот этой штуке. Ай. Так, все. Куда она? Так, сюда. И сюда. Так.

Ладно, понял, на икс. Завершено, завершено. Так. А чё надо ждёт, а?

Обнаружено так. Обнаружено. Обнаружено, обнаружено. Это медного вот так. Ну так, она сюда же уползла. Так. На их так. Плюс а -а -а. все дерьмовые и дерьмовые с каждым

Ну, туда же убежал по идее так. There. Вот, нож нейротоксин. Загруз на этот компьютер. Загружая нас нейротоксирует. Нужно загрузить противоядие синтезировать. У вас, кстати, искать что случилось?

Неважно. Не говорите. Понимаете, на поверхность, чтобы я смог сбросить вам контейнера. когда все закончится, возвращайтесь. Я вас осмотрю. Ох. Медноголовка. Я возвращаюсь.

Нужно вернуться на поверхность. Поверхность.

Нужно вроде вот сюда так. Не, не, здесь офис. сегодня. На тебя эти пробивая одею. Ч? Ч ещ случилось? Ах.

Что сказал, если он у вас видел, тратьте, что, что я не... на ночный выход. И ради чего? Вы не спаситель города. Вы. Вы. Вы не спаситель города. Вы, Вейн. Испорченный, расчетный и семью Вейн. Вы забыли, что значит ваша фамилия. Я разочарован в вас. А я не разочарован в себе, Альфред

как будто бы скрыто те помещения пожалуйста кто нибудь помогите ты, ты мог меня спасти если бы пришел раньше где ж ты был где ж ты был что ты делал? ты не герой

Настоящий герой меня бы спас. А в этом нархамасал, в этом Я тебя что, не спасал лоб? Доступ к лифту. Ты позвал мне умирает. Сколько еще людей даже боюсь, что ты понял? Ты не спаситель. Ты проклятие гордо. Весь гор.

Годом. Оставь нас, без тебя нам было бы лучше, было бы лучше, без тебя я была бы жива Пожалуйста, ты должен меня спасти, пожалуйста Ты, что с тобой такое, ты не... Это все, что ты можешь?

Это все, что party ты можешь, блядь? <свист> ага. Она ведь сверху, ребят! Нет, на головку это... Убийца наша, она сверху!

Даже дальше будет только хуже Что здесь медный колокольчик Ага, иллюзии, блин, нереально, блин Какого фига?

Да, блин, ребят, иллюзии нереальная, блин. Какого хрен тогда вы мне так говорили, блин, когда я эту игру? Значит, тебе на ком, на ПК, на этот ПК закачивал, покупал ее за 1800 рублей. Ну это еще символа распродажа. в на еще. Я короче за

тысяч за две тысячи рублей покупал и практически кто мне говорил что иллюзии блин нереальны нафиг забудь об этом что иллюзии реально блин <звёздавшись> осталось недолго кто говорил мне что иллюзии нереальны значит recognize. все иллюзии могут брюса уэн покалечить

я вам серьезно говорю, все иллюзии могут Брюса Уэйна покалечь. Что ты делаешь, бы? Что это ты делаешь, Бэтмен? Нет. Что ты делаешь? Я делаю что-то. Я пытаюсь с тобой хотя бы вот. Побиться. Под по... ударить немножко. А ты мне бесишь, честно говоря. Вот. Кто... Кто как не ты, но.

Ты не главный злодей. Бэтмен герой. Харли Квин злодейка. На на роль главного злодейка ты, ты ты не подойдешь, медноголовка. Даже на роль плюща. Даже на роль плюща. Плющ была моя самая любимая злодейка во всей вселенной. Бэтмен Архимасал.

Нет, точнее, Вархем Сити. Она была... Плющ была моим самым любимым злодеем. <связывая> Похоже, разве это? М -м -м, блин, у меня на вторую этот... Заходку. Теперь с тобой покончено. Пора мне собрать свой плющ. <связывая> я... Я не хотел медноголок. Я хотел Селину встретить, честно говоря. Женщину-кошку. Антидот.

Вот первый, первый босс сложный, серьезно. Первый сложный босс Бэтмена.

именно из-за этого босса я и кстати игру то свернул в тот раз вывчил и удалил потому что ну, мне реально показалось что-то как-то во-первых некрасиво избивать девушек и женщин ну... я как бы не сексист не расист ну, вы сами понимаете ребят видел бы меня сейчас харри вин радис

Ради кого я так стараюсь? Ага, я стараюсь ради стричь с Харли. Я не могу из них... Настоящую медноголовку. Я не могу из них выцепить. О, во, выцепил настоящую. Сейчас будет второй раунд.

Я нужно больше времени. Ну а, вечно я тебя ты не сможешь. Второй раунд сейчас, вот, как бы. Второй раунд. Второй раунд, без раунд.

Один. Так. По-испански сказала. Извини, Бэтмен, но мой яд смертельный.

Потому что в Америке э, и в англоязычных странах, всех во всех англоязычных стран, странах практически второй язык франк и испанский, который знать надо. Ну, не обязательно, конечно, но надо знать второй язык, испанский. Я слышал на канале одного блогера, он испанский учил, и...

Чего, как амазонки на острове Амазонии надо на Видел бы ты себя. А видела бы ты себя? Нет, наголовка. Сражайся, как трусиха. Блин. Одна. потерял. Не знаю, может ты потерял что-нибудь. Готов по второму раунду?

Только одна осталась и это нормальная, настоящая. So не так быстро. Yeah. Я усиливается. Здесь настоящая. А я тут не настоящая, ага.

могу, я не могу, у меня мышка не, не быстро работает, короче.

Вот а тут два захода сумел выстоять че. Тут два захода сумел выстоять.

В этой серии я реально сумел много заходов от медноголовки выстоять, И это очень хорошо. Два захода, ага. Да, блин, ну, ё... Твою ж... За ногу. За медную твою ж ногу. Я не могу...

не могу я так, черт. Попробуй еще. А это два захода. Ай, один, черт.

Не поняв чё-то... <соц> Ты, наверное, не ожидаешь, что вот так. <соц> Ты не ожидал уж. Ааа, короче, ребят. <соц> да я уж видел это, а. Всё, пошу.

А никак нельзя. Я знаю, что я обещал вам обзор на мышку, но его не будет. Так как, мышку у меня, ну... У меня их несколько, и ни одна, ни одна не годится для обзора. Одна эта, которая проводная, которая моя игровая, которая вторая, которая беспроводная, но она не игровая.

Ребят, извиняюсь, э, сейчас, не, не, не, не, ребят, извините, всем, короче, до скорых встреч, увидимся в следующих эпизодах Бэтмен, Arkham Origins, пока-пока, это Batman Архам на Начало, все игры, но не, но не серии, потому что серии начала с Arkham, эм, Batman Arkham Asylum, пока-пока, давайте.